Дело плохо, Митсуэ. На Дракина готовят нападение. Да, я знаю. Дракин. Привет, П. Чего тебе? От а чего такая серьезная мина, Пэйян? ММ. Возьми э. Пэ. я это иди. П. Ты все не можешь это принять? По Подеремся? По я готов. <связывая> Это Меобилсовцы. Здоров, Митсуэ. Ты Кимичи. Паян, сволочь! Заткнись, Митсуэ. Я тебя тоже прикончу. Это Митсуэ, капитан второго отряда. Он сильный. Да, я устал. Пожалуй, я уже выдохся. Понял. Голова <связывая> болит. Придурки! Думаете, что одолеете нас вдвоем? Разберемся со всей троицей разом. Да! Ну наконец-то! Звук мотора! позвал меня в другое место, чтобы напасть на Кенчи. Ну и тогда я окажусь виноватым, что дос раскололась надвое. Ты же? Тебя надоумно. Выходит, что кто-то манипулировал паянам? Ого, вот это, это да. Значит, у Майки соображалка работы. Ты кто? Как уныло. Не так уж и важно, кто я. Ты тут мерзкий тип, что дергает за ниточки. Ну что ты пристал, Майки? <плёк> Он остановил удар Майки? Чему такая спешка, Майки? Я хочу уничтожить Тос. Ведь я теперь могу собственноручно прикончить непобедимого Майки! Здесь весь Мебилс, сотни человек. Не струйте, как в тот раз, пацаны. Если сбежите, я догоню каждого и забью так, что все зубы выплюните. Майки и Дракин, замучим обоих. Но вот и ничего такого не рассказывал. Неужели это я виноват? Тут уже надо не просто остановить Киомасу. А? Значит, таки успели. Блин, учись своими, да, мне не было драться. Но и против Мебиуса можно и поместиться и от души. Сегодня надо их не всех не вынести, но... их все дела. Да, да, хочет сдохнуть первым. А да вот теперь, теперь будет еще кай. веселее. Большой хочу день праздника. Праздник. Вперед, пацаны! Проклятие, все было зря. Сегодня в этой драке, Йомаса, убьет Дракина. Я должен защитить Дракина в этом прошлом. Я изменю будущее. Думаешь, короче всех? Я этого принять не могу. Хватит уже спорить о а Ничего не хватит! Почина арестовали. А мы ничего не сделаем. Что мне еще оставалось? Растосу оставила почина, значит, мы теперь враги. Нападай, Майки. Почему не даешь сдачи? Посмотри на меня. Разве я смеюсь? Разве мне смешно, что. Врачи нарисовали. Мне обидно. Я не мог подумать, все рассорятся вслед за нами. Бей меня, пока не успокоишься. Я не хочу тобой драться. Забудем это как дурацкую шутку. Дракер! Мать твою! Куда же они оба подевались? Что? Я сделал это. Ему это конец. Дракен! Дракен! Дракен! Дракен! Что случилось, таки мечи? Дракена ударили ножом! Прочь! Ханма! майки вот ты где <свят> какая скука он еще жив Я должен что-то сделать. Тяжело, будто хребет сейчас сломаю. Я дотащу тебя до больницы. Клянусь, что спасу тебя. Хина, Эма, не бойся. Он жив, долго. Скоро приедет прямо сюда. Видимо, пробки за и дождя. Да ну нафиг. Почему они здесь? Кто просил тебя вмешиваться сопля Эй, Достанете еще скотча. Ах, сил нет. Мы тоже уже закончили. Где Майки? ела мне, Майки. У тебя даже дыхалка не сбилась, чудище. Завали пасть, издохни поскорее. Ханма, нам пора. Ага. Валим отсюда. Майки, скоро у нас будет крутейшая байкерская банда в Канте. Вальгала, я будущий вице-командир Вальгалы Заруби себе на носу, Майки Косве, не видать покоя